Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рыбный салат. Для этого нам понадобится картофель, морковь, яблоко кисло-сладкое, огурцы маринованные, тресковая рыба, у меня минтай, лук репчатый и на заправку сметана, томатная паста, укроп, соль, черный перец. Отвариваем до готовности морковь и картофель. Пока варится картофель с морковью, я нарезал яблоки вот такими кусочками, лук мелко и огурцы. Делаем рассол для приготовления рыбы, вода, укроп, черный перец горошком, черный перец молотый, душистый, лавровый лист. Добавляем рассол кастрюлю добавляем воду и готовим до готовности рыбы разбираем на кусочки нашу рыбу для нашей заправки соединяем сметану черный перец томатную пасту укроп перемешиваем к нашей рыбе добавляем яблоки лук огурцы наши овощи Добавляем заправку. Наш салат готов. Приятного аппетита!